Это мой инвентарь на хеллстор и на нем сейчас лежит примерно 7 миллионов рублей Все эти скины лежат у меня в инвентаре Ролик будет горячий Привет, мужики! Сегодня я вам покажу, как выглядит топ-1 профиль на хеллсторе. На нем находится 103 тысячи долларов, это мой профиль. Это примерно 7 миллионов рублей. Нафармили мы это за 3 ролика, напомню, что ссылочка на хеллстор будет находиться в прикрепе, и каждому новому пользователю за регистрацию сайт дарит целых 2 доллара. Ну и также есть промик, который дает вам халявный баланс. Что будет в этом ролике? В этом ролике я хочу сделать грязь, как и было в прошлом, и дальше продолжить фармить балик. Все вот эти топовые скины, ну как бы вообще, все будут лежать у нас с тобой в инвентаре Нахожусь я немного на тельте После слива Драгонлора Кто не видел ролик, посмотрите На самом деле за этот месяц было очень много денег Потрачено на контент Элементарно те же самые прокачки аккаунтов подписчиков Это все не просто так Даже те ролики, где баланс выдают Но ну, я с них не зарабатываю, поэтому по факту Я получил э, дырочку от Бублика И сейчас нужно как-то восполнять запасы Поэтому я делаю ролик по холстору. Ребят, пожалуйста, поддержите его Ведь контент тут также лютейший Да, Балик Конечно, спасибо админам, но тем не менее Деньги откуда-то нужно брать К сожалению, алмазных присков у меня нет Поэтому сегодня будем делать грязь В общем-то, у нас есть В принципе, все реальные скины Давай мы сейчас, подожди, все это купим Посмотрим, что из этого можно будет сделать Нереально, мы же вообще просто все топ скины Можем сейчас выкупить, которые тут находятся И, имея сейчас все вот это Я не знаю Я не знаю, ребят, какие сегодня будут апгрейды На хелсторе. кстати, можно за раз выбирать Несколько скинов То есть, по факту, у нас сейчас Сейчас будет первый апгрейд. И то, первый апгрейд, он сразу лютейший, потому что с 14 тысяч баксов мы делаем 25 тысяч. То есть сейчас с Алиама мы будем делать миллион восемьсот. Просто в один клик. Ну ладно. И она заходит, ну как бы, окей. И того у нас в инвентаре плюс 25 тысяч баксов. Слушай, я предлагаю немножечко все-таки слить, потому что, ну, по шансам будет все иначе дальше плохо, если мы пойдем, собственно, далее. Поэтому все эти скины я убираю. Удалить, у Удалить, удалить, удалить, ставим два скина а, и сделаем апгрейд на минимальном шансе, я прям вообще все здесь выделю, ну, чтобы все-таки немного послить, шансы у нас уравновесились, а, 10%, процентов поехали, 24 тысячи баксов, и оно не заходит, как ни странно, в принципе, это и ожидалось, это и нужно было нам с тобой, поэтому сейчас мы выбираем опять все топовые скины, которые лежат в инвентаре, блин, подожди, так, у нас стоит сортировка по цене, да, то есть сегодня вы реально увидите просто весь инвентарь заполненный топ скинами, Yeah. <laughs> Бля, это, это жестко. Ну окей, поехали. Все, вот это дело мы сейчас выбираем. Кстати, потом хочется зайти на колесо. Я там очень давно не был. Меня там, наверное, все просто ждут. Хотя меня там никто не ждет. Короче, мы выделяем просто все, что есть на хеле. И сейчас у нас 38 тысяч наших. И из них, я не знаю, просто 50% это примерно 60 тысяч баксов, чтобы ты понимал. То есть это больше миллиона рублей в несколько раз, что в принципе логично. Здесь у нас и корона, но корона это не самое интересное. Самое крутое а, именно вот в этой вот всей истории это вот в. <с> <с> вот эти скины, это жесть, друзья. Л ладно, просто фигачим. У нас уже появляется 57 тысяч долларов. Ну, именно в, в выборке. Короче, поехали. 56% на 61... Ну... Ну, что тут говорить? Это реально это самый богатый профиль на хеллсторе. Это топ-1 профиль. Если мы выделим все, мы просто выделяем все 134 тысячи долларов. Тут, ну, реально все топ-скины в Counter-Strike. Так, а я сейчас предлагаю немножечко так продать, чтобы все-таки зайти в колесо. Ибо в колесе минимал, минималка, максималка 400 долларов. Поэтому вот это дело мы продаем всего-то, всего-то на 12 тысяч баксов. И идем в колесо. Блин, ну, реально, это очень крутой контент. И огромное спасибо хеллстору за возможность. Записать такие видосы а, Блин, я сейчас продал и думаю, зачем я это сделал Потому что нам нужно окей, Давай просто купим скины Так, колесо X5. Так, во, магазин. И ищем скины по 400 долларов. В принципе, вот. Я просто все скины вот эти забираю. Это 80 баксов. В принципе, я думаю, нам с тобой хватит. А главное сейчас успеть, потому что помимо всего прочего, нужно будет пролистывать вниз на инвентарях, Хотя элементарно можно сделать сортировку по цене. Я думаю, это будет в принципе самое нормальное решение. Да, давай мы отсортируем по цене. Вот так, в принципе, будет удобнее. Причем. А, -а, а, сортировка не сохраняется. Ну ладно. Если сейчас заходит красная, кстати, это. Оно зашло! Блин, я думал, я думал красная сейчас залетит. Ну ладно. У нас, в принципе, Наш баланс позволяет это делать. А здесь сколько тут денег? Блин. Ну, ну тут дофига. Ай-яй-яй-яй. Я случайно медузу зафигачил. Окей. А, блин, очень тяжело вот так делать, потому что лежат дорогие скины инвентаре. Ладно, мы просто фигачим по 400 баксов. У нас уже там ставка, на самом деле, огромная. У меня никогда не было таких денег на хелсторе. На моем канале было очень много роликов, где мы на этом колесе, где мы на апгрейдах просто сливали все, что есть. Сейчас все пришло к тому, что на аккаунте лежит а, уже больше 7 лямов. Это красно, это как это... Это... Это... это опять было близко. Ну ладно. Кстати, ждите скоро ролик, мы будем ловить X50, вот там уже реально будет интересно, я сейчас наформлю очень много денег, и будет отдельный ролик, где мы будем ловить X50, я понимаю, что, скорее всего, это будет просто тотальный слив, но элементарно, поставив одну тысячу долларов, ты выиграешь 50, а 1 тысяча долларов, это всего лишь 3 скина, то есть я буду ставить больше, чем косарь баксов на X50, это будет интересно, ну это реально будет очень круто, короче... Короче, нам нужно красное, а зеленое в следующем видосе Да просто оно не заходит, оно бы очень близко, но оно не заходит Ладно, еще раз X5 а, Все вот эти скины по 400 долларов, мы их абсолютно все сейчас будем ставить на X5 а, До тех пор, пока они не закончатся или пока не будет какой-то годный вин Ибо, ну, мы сейчас в пролете Апгрейды заходят офигенно Колесо сливает, и мне это вообще не нравится, ну вот вообще прям а, Я не успел поставить, у нас ставка всего лишь 1900 долларов Это примерно 10 тысяч баксов при выигрыше будет Найс, nice. это это почти было зеленое. Ну короче, колесо, видимо, не вариант. Но тем не менее, скины остаются, поэтому все эти скины, да, мы все-таки сейчас а, попробуем все-таки приумножить. Но колесо реально, ну вот, ну, поначалу, да, как только оно тут появилось на Хеле, оно офигенно залетало. Сейчас уже как-то я не знаю, сколько роликов подряд я пытаюсь словить красное. Оно у меня просто не заходит. А ролик по x50, я, ну серьезно, не могу представить, что там будет. А, к слову, у нас закончили скины по 400 долларов. Ну, то есть, все, мы сейчас обратно вернемся в апгрейде. В апгрейде. Продолжим делать грязь, ну хоть один раз красная Найс, оно зашло, ну в принципе спасибо И у нас очень много бабочек, кровавой паутины Сейчас, и это самые дорогие скины, которые Есть у нас в инвентаре, 16 тысяч долларов Подожди, стоп, у нас сортировка по цене Правильно? Да, почему так, почему так мало? Ладно, 25 тысяч долларов, 27 тысяч долларов. Не, это, это неинтересно, все-таки я хочу выиграть Вой, я хочу выиграть Dragon Драгонлор. И вот сейчас реально появились скины уже поинтереснее на порядок, ну, то есть они дорогие. Элементарно, выделив первые две строчки, у нас будет уже, наверное, 60... А, да это даже, типа, смотри, мы выделили первые две строчки, это даже не 60%, чтобы ты понимал. 3-4, уже четвертая строчка, и это не 60%, это 80%. То есть вот эти просто мы выделили все топ-скины на Story, которые есть сейчас доступные, да, которые И у нас всего лишь, ну всего лишь, целых 78%. То есть, шансы вообще не уходят. Это, в принципе, круто. Но, реально, это апгрейд сейчас будет на 80 тысяч баксов. Ну, блин, вот это контентища. Такого не было со времен cs рано. серьезно. Только мы там делали это на Crash. Сейчас это апгрейды. Поехали. Апгрейд на... а а что делать? А что делать? Ну, типовой уберем. Слушай, я не знаю. Я... А, что Блин, я там столько скинов там выделял. Ладно. Дубль номер 2. Что-то было недоступно, поэтому мы выделяем, наверное, давай 4 строчки, чтобы все было в доступе. Видимо, кто-то купил эти скины. Ладно. И сейчас просто будем делать примерно 60%. Ну, плюс-минус 60, потому что 50 это жестко, а на 60 она заходит 55%. 24 на 39 получаем, но это слив. Это слив, значит, нужно прибавить обороты. Но я надеюсь, все-таки, что мы не сольем, ибо... Сколько у нас? 107 тысяч долларов. Начинали мы, по-моему, со 104 тысяч баксов. Опять же, могу ошибаться. Но, блин, сейчас как-то нужно реально приумножать наш капитал прожиточного минимума. Офигеть, если бы это был прожиточный минимум, то, я думаю, все жили бы нифига не по минимуму, а на максимум. Ладно, у нас 62% на... подожди 47? Нет, это какие-то детские истории. Вот 52 тысячи баксов, это уже интересней... Ой, хорошо. Вот это красота. Ну, э, итого 127 тысяч долларов, да? Так, и выделено 52 тысячи баксов. А мы, в принципе, не теряемся и продолжаем выделять топовые скины на Хеллстори. Реально, сегодня в этом ролике вы увидели, как выглядит топ-1 профиль на Хеллстори. Блин. Ладно. Ладно, ладно, давай выделяем дальше. Слушай, я не знаю, что сейчас нужно выделить, чтобы это было примерно на сотню тысяч баксов. Ибо, типа, Вой у нас есть, Драгонлор у нас есть. И сейчас есть шанс... Просто все это нафиг слить. Но я не знаю, серьезно, сколько уже скинов я выбрал. Тим Дигни ты зашел Холодно, ну понял. То есть мы уже дошли до 500 баксов. И сейчас просто магазин Hell Store, да понимаешь, будет полностью пустой. Ну ладно, ладно, ладно, это в принципе это все... Лирика, а нам нужно, нужно уже переходить от слов к делу. Я единственное сейчас переживаю, что какие-то скины будут недоступны. Ну, типа, 66%. Это 74 тысячи долларов. Короче, давай апгрейд, потому что какие-то скины могут э, закончиться. Просто Най! зашло! У нас 150%. Одна тысяча баксов. И четыре в инвента На балансе, точнее, просто... Это в рублях? Я сейчас скажу, сколько это. 151 тысяча долларов, да? 151, раз, два, три, умножить на... Ну, курс примерно 72 рубля. 10 миллионов 872 тысячи рублей, друзья. Ну вот, серьезно. Сейчас, ну, я уже просто не знаю. Этот ролик подходит к символогическому завершению. А в следующем видосе я хочу половить x50. Ну, просто что... А, подожди, подо... подожди. А куда у нас делся вой? Куда? Подожди, стой, у нас же был вой. У нас был... А, мы это все боже, мы это все заапгрейдили я понял. А я такой сижу и думаю, куда он нас делся Ой, Не, нифига. Нифига. Нам все-таки нужны все именно топовые скины, поэтому мы фигачим. Мы фигачим по топовым скинам. Так, все это дело мы убираем. Так, подожди, где крестик? F5, пожалуй, нажму. 161 тысяч долларов. Хотя, наверное, <laughs> это можно закончить, потому что есть все-таки шанс дальше слить, а я хочу сделать ролик по X50. Что по итогу мы имеем? Dragon Драгонлор, Медуза, Дикий Лотос. Я не буду читать с вашего позволения все эти скины, Ну вы просто посмотрите на все вот это дело. Здесь 10 миллионов 800 тысяч рублей. Просто реально взгляните на это. Тут все топ скины, тут все топ наклейки Мимо, конечно, уйбой повар, но тем не менее, если мы сейчас выбираем все, это 161 тысяча баксов, 165 тысяч долларов, ребят 165 тысяч баксов. Слушай, мне это определенно нравится Короче, следующий ролик будет по x50 А я искренне надеюсь, что этот контент вам заходит По крайней мере, был раньше контент по рану Когда мы делали огромные ставки на 2, на 2 миллиона долларов на крэше а Здесь уже пошли апгрейды Это был человек, ребят, до новых встреч Поддержите, пожалуйста, ролик лайком Потому что подобные ролики нуждаются в ваших лайках Ибо без лайков на этих видосов не будет прокачек Я надеюсь, вы меня поймете Всем спасибо, халявная ссылка в прикрепе И там же промик на халяву С вами был человек, пока